Привет, с вами я Максим Шарович и мы сегодня поиграем Майнкрафт. Поехали. Сегодня я нахожусь на Реале World. На будет в описании все ссылки будут в описании. Так что сейчас у нас в этом ролике будет раздача моего кита. Кто не знал, я, например, буду проводить разные конкурсы, разные розыгрыши. все будет проводить, и это, и это будет показано в моем Дискорд-канале. Так что заходите на мой Дискорд и смотрите. Так что сейчас приступим к ролику. У нас сегодня в планах. Раздача еще выживание без доната, выживание с донатом и проверка на гори. Так что сейчас начнем первую рубрику. рубрику. Так. Всем привет еще раз. Сейчас я буду писать, кто там. Ждем, когда кто-нибудь полетит нас. Я пока что ставлю запись. Когда я найду кого-нибудь, я вам покажу это. Вы пока что ждите. Для меня это целая вечность, а для вас это одна секунда. Я резкое включение, я сейчас буду тэпаться. Так, короче, с приютом не получилось. Сейчас попробую, кто даст алисов. Я сейчас буду передать, если чувак даст ресов, я им дам подгон. Очень крутой подгон. Так что пусть, пусть кто-нибудь напишет, а я к нему дыгнусь, и он получит подгон. Ждем. Так, короче, с приютом не получилось. Сейчас попробую, кто даст алисов. Я сейчас буду проверять, если человек даст ресов, я им дам подгон очень куда-то подгон так что пусть он пусть кто-нибудь напишет а я ему темность и он получит подгон так сейчас я буду взять нагрев чуваков я ничего не буду писать я просто буду ждать когда когда кто-нибудь что-нибудь напишет например сдача сдаю адресы я просто дам вещей и все Так что я буду ждать, а вы пока что ждите, когда я включу запись. Резкое включение. включение. Сейчас я буду дыпаться к челку Сейчас проверим чувака на гриф. Суть проверки заключается в том, то что, например. Я ищу игрока, который будет писать, например, раздача, даю весы, просто, например, что-то допишет, там, прикольное. То я тогда и если он реально это делает, то тогда я ему даю подгон. подгон. Так что я сейчас жду, когда он примет. он не принимает еще подождем вот короче надо я ждать. буду еще раз ждать короче, я сейчас буду топаться к будем свой дом это тоже считается как за проверку. Ждем так его вы знаете, так позже все нормально. Я сейчас к нему Ждем. Сейчас я ему дам подгон. Сначала по-своему. Крыльца. Убился. Нас все. И побежал дальше. Даже Орелеса не отдал. Вот же крыса. Я за ним сейчас побегу. Сейчас посмотрим, что он делать будет. Так. Бежим. Блин. Они. Они все Дорога. Да, да. Они всегда убьют. Ладно, я буду ждать. А, не, Ничего не буду ждать. Сейчас это. Блин, что за... Что за Сергей? Вот, поверни Сейчас дыкнусь. Проверим. Суть опять такая же, если он, например, нас не обманывает, то даем, да, что нормально. А если вы думали, что за Мурс Шадорович, кто это такой, почему он тыпнулся, зачем то писал, примет АП, это я просто был с другого аккаунта. Понятно, это ловушка. Клысы. Блин. Вот таких надо убивать, блин. Ну, ничего страшного. был гриф так что я ему ничего не даю короче я буду ждать еще раз если никто не будет писать то тогда да, я просто ухожу и все ухожу с сервера и и все больше ничего поверните этот пишет опять, я к нему не буду дыбаться Так. ждем... Так, когда кто-нибудь напишет. Я будет стоять на месте или подсходить. да Ждем... ПНГ Я к нему не так что он меня просто не принялся. Сейчас. Ты боишься? Вот то, что кто пишет в ДС, это не по плану по-моему. Да. png какой-то странный я к нему ты я к нему кидает тп и он игнорирует вот если больше никто не ни ничего не напишет про это, то я заканчиваю идем тоже скучно Да. Так ты хочешь с кем то подумать я не... у него нет клана, так что я таких не буду передать. Я знаю, что это гриф. Так. Я думаю, что.. На Новый год будет, как... я сниму какой-нибудь видео прикольное, так что ждите. Я снимал до 6 декабря. Так. Здрасте. Так, тут ловушка. Нет. Тут. Тут. А! Ты офигел? Крыса. Я не буду скидываться, потому что тут у него не доделана. Ты нету. <связывая> так, я... Я, короче. Я, я вот... Просто умер, чтобы он не заметился. Это был обман. Я думал, он меня не скинет, но он скинул все-таки. Тогда всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки следующее видео я выложу 27 числа посмотрим как все будет всем пока ставьте лайки подписывайтесь на канал все ссылки на все все все все будет в описании всем пока за